Что еще надо? Чат. Здорово, ядрицкие силы. Тут я разжился iPad mini. И с него я стримлю. Делал я разные... Ну, я стримлю практически каждый день на своем модельном паровозика в канале. Так, кто первый раз? Я Эйкей Крейзер Рашн, город сан крутейшего штата Огайо. Кто спрашивает там, почему крутейший? Могу объяснить. Надеюсь, звучок есть. Сейчас я быстренько нырну на, кухонь на кухоньку, проверю. Момент. стативчик у меня такой пробный ну легенький немножко может будет болтаться если это зайдет то тогда ребят стримить будем с этой фигулиной будет ништяк так вроде нет никого ну и ничего страшного так сейчас Ну что, потихонечку Погнали Если какие-то вопросы Ребят, я или чего там, вы комментируете Я не увижу Я тоже еще, это стримлаб У меня Ну ума-то не так много Чтобы этим заниматься Я более серьезно использую аппаратуру Но тем не менее Вроде идет нормально. Так. Значит, здесь у соседа две собаки. Они выбегают иногда и гавкают на меня. Я на них тоже рычу. Вот. Но мы друзья. Все. Значит, так. Это Modern Home Product. С гриль, который я купил в конец 2011 -го года. То есть в 10 лет 4 раза менял Горелки. По гарантии 3 Одно они что-то мне завернули. Ну и хрен с ним, не биг дел И где-то здесь стартер ниже менял свечки. Ну не свечки, ну да, свечки. Э -э тоже раза три, наверное. И сам стартер тоже. Два раза, по-моему, два раза. Три раза свечки и три раза стартер. Ну, все это. Я ничего не накрываю. Я. Еще хуже становится, когда накрываешь, короче Вот так Ну что, политическая прожарка Как Сейчас стейк покажу и начнем потихонечку Сейчас еще разогреется до 350 где-то здесь Значит, такой стейкчик Нью-Йорк Стрип, жена сегодня Меня зарулила <ролк> Вот на гарнир салата обыкновенный помидоры с огурцами здесь всегда какую-то хуету начинают туда какие-то листья салата какие-то еще какие-то вот это самое оно сухой кстати чесночок и сухой он так похрустывает um, как... onion лук вот либо надо его пришпарить, чтобы не такой, когда он свежий, такой жесткий, то есть не почувствуете вкусы. Но это вот так вот я делаю, классно. Гарнир. Uh, у нас умер мой uh, stepfather-in-law. Step то есть для моей жены, для Лесли, он stepfather. Вот буквально похорони, похоронили на прошлой неделе. Но это не, не как сюрприз был. Он уже почти год вот так с переменным успехом, но в конечном итоге отдал Богу душу. Так что помянем его сегодня. Ну, вернее, я сам помяну еще отдельно. Вот. А что я хочу, кого помянуть еще? Горби, Горбачев тоже отдал концы, как говорится. Ну, Горби, могу сказать спасибо за совок. Вот. Ну, ребят, у вас там разные мнения Единственное, что не, не уберегли все, что хорошая от осталась, осталось Превратилось в какое-то говно, что сейчас Ну, а вообще-то можно, конечно, было сделать Так Сейчас мне нужно принести зарядочку надеюсь сильно не буду вот здесь это все нарушать действо Так вот, окей. Okay. Пишу-то я в своей студии никаких батареек, ну микрофон, микрофон, микрофон. Так, сейчас, ребят, немножко дернется, может быть, а может нет. Постараюсь не налажать. Вот так. Пауэлл Бэнк. Вроде бы хорошо будет. Окей. Okay. Ну, температура сейчас нормальная. Берем зачисточку. Я тоже. Жена всегда делает после того, я так не делаю. Мы, мы готовим меньше, конечно, в этом году. Там, все ребята уже разъехались своим колледжем. Сейчас только Лесли и Эйва и я. Ну, кошка и собака. Вот так. Вот. И обязательно я делаю с водичкой такой хрень. окей дан дел так закрываем это будет ну не больше 10. я не считаю никаких таймеров никаких у меня нету каких-то там этих ш... там штуки какие-то вставляют термометры такая хуйта вообще Перчатки эти все, ну перчатки коммерческие, какие-то коммерческие игры, это самое, там рестораны, производства, это другое дело. Ну блин, чувак что-то там маринует перчатки, я не знаю, или он там, или дамочка, они там пальцы для, используют для каких-то презентаций, нахуя это нужно? Ну ладно, это уже такое отступление. Вот так что горби Хотел как лучше, да, а получилось как всегда. У меня еще выносной микрофончик есть, но я под эту вот. Стейк на папа вот здесь, прямо на решетку, чтобы она, чтобы ее пришкварило все это дело. Вот так. Открываем быстро. Иногда он падает, иногда не падает. Берем вот так. И сюда так. Оба. Ну, постарайтесь его отбалансировать. Здесь долго не нужно. Ну, опять-таки, ну, минутка, полторы, две. Потому что жирок-то сам будет потом тоже пришквариваться так вот будет песня песня песня да горби конечно из совка что-то можно было сделать ну вообще дисциплина была конечно ну под страхом чего там ну не шлепали в то время так сейчас сейчас, сейчас, сейчас копчивается о oh, я yeah. сейчас сам упадет сейчас мы его поможем ему Опа, опа опа и вот так вот сюда. будет решеточка прямая не по диагонали потому что он, он сам упал вот дисциплина конечно была но все на на запугивании на каком-то страхе при совке-то, да, ну, это я все вспоминаю, там, после школы я сразу работать пошел, это 70... 76-й год на заводе сразу, херак, вот, и там, конечно, все нормально, специальность, там, как положено все, вот, технологию вот это было почти может быть как в Китае но менталитет менталитет чуть-чуть подгорает ничего страшного там жирок видно остался от чего то сейчас его сюда как раз а вот так вот. Уже. опа о да о oh, я yeah. oh -oh -oh. oh хорошо раскочегарился грильчик ну вот да система я хочу сочный прям вот так сегодня juicy ну что дальше ну а потом афган афган конечно накрыл совок мрачно потому что не ни, ничего там эти деды сидели пердели ну, в 60-х годах еще там ничего да спутник то все 5 10 дружба а они уже все деды ну что там брежнев был да уже совсем маразм пошел и кто дедами управлял этими ну и потом кто там черненко андропов черненко ну и потом горби конечно но это уже было 10 лет упущено и афган конечно афган Десять лет афгана, как говорится, о, oh, Бегини of привет, привет, братан, здорово. Вот, 10 лет э, этого афгана, ну, наверное, просто ополчили весь мир, ну, почти, почти, да, при такой, при таком, э, ну, что, олимпиада отменилась, да, сразу же, там, какие бабки можно было зашибить на этой олимпиаде кока ко эту самую Пепси Колу заводик, по-моему, даже построили. Так, сейчас, круто теперь вот так. О, это то, что нужно. И потом финальный уже на другую сторону. Ну, в общем, там было, конечно, ребят, много сладких всяких вещей. Так, сейчас тарелку принесу. Момент. А еще какую-то а, много. Это, ребят, при, а, тестовый такой стрим, как все работает нормально. Потом можно делать мукбанг с ебалом жующим. Нет проблем. Это я с удовольствием хряпнул. А, сейчас дети в школу уйдут тоже у, у соседа. Мы, конечно, возобнови... возобновим наши сигары курения и прочее, да. Вот. Так что, что я хотел сказать, мысль ушла. Немножко. Ну, ничего страшного. Совок, да, теплился, теплился. Конечно, просрать за пиздец. Это, конечно, обыкновенному человеку это... Я, в общем, охуеваю, что, что на Русланде сейчас делается. Так, и заключительный. о о Переворотик. Все, потомиться еще. Сейчас буквально... При, при таком газ, газку, но это где-то чуть меньше половины. печки. температура, ребят, ну, это у меня такая относительная температура. Здесь сейчас 350. Ну, плюс-минус. Все, вырубается. И сейчас как раз достаточно он раз, раз, разог, разогретый, что эти решеточки сейчас доделают свое дело. Вот, да, за страну обидно, а сейчас-то, блядь, что будет? Я даже, пш, закрывают, просто закрывают Русланд. Обалдеть. Я не знаю, что у вас там говорят, я, я это самое, э, пропагандистские даже неинтересно, не на самом деле. Я, я посмотрю, ну, народ что-то хорохорится, но я, вот это хорохорится, напрасно, нужно искать какие-то... Натуральным хозяйством заниматься или что-то, потому что хер знает, что может быть. Сценариев там 10 может быть. Вот так что... Фью, охереть вообще. Ну-ка. О, сейчас он дотомится. Ай, красавица -мо Вот такая вам политическая прожарка. То есть и стримчик зайдет по идее, должно быть нормально. У меня есть... Конечно, нужно было источник питания отдельно принести, но ничего страшного. Я думаю, сбоя не произошло. Вроде мне показывает, что все шпарит. 10, 80, 60 э, этих фреймс в секунду, да? кадров в секунду. По идее, так, так я выставил Streamlabs. Вначале мне не понравилось, но на андроиде, на может быть, по-другому работает и телефоны не так все-таки, не так все-таки адаптированы все-таки для стримов. Может быть, iPhone больше, но у меня iPhone не знаю, не нужен только для стримов, вот эта штука пойдет. Экран большой, стоит пятихатник, блин, я еще старый продам, и там еще что-то можно старенькое закинуть, так что будет нормально. Два человека уже. Кто-то греет уши, наверное. А, один залет, залетный, окей. Ну что, ребята, сейчас еще быстро глянем. Я обычно. Ну все, все, все, сейчас уже подходит. Сейчас еще разочек, кто пришел вдруг вдруг сейчас. Салатик такой. Без таких не делают в Америке. Ну, может быть, в какой-нибудь русский ресторан. Я даже не знаю, есть ли русские рестораны. У меня свой ресторан здесь. Вот. И прям живьем, как говорится, стейчик сегодня. Мне еще нужно по работе... Нет, по моделям что-то сделать вечерком. Несколько видосов я пытался делать. Ну, в общем, два я постараюсь сделать. На канал на английском тоже. Вот такие дела. Ну что, достаем красавца, красавец. Вот гриль, да, американский, made in the USA. Нужно чуть-чуть почистить, на, на, ну на, не на, на зиму. У меня сезон таких-то нет, там чуть-чуть почистить, короче говоря, пшикнуть. Это краска, ух, это краска оригинальная. Вот видите, даже немножко вспучил этот шильдик. Ну, пофигу Единственное, что я оторвал внизу Здесь такая была Клейкая фигня Ну, рассказывает, что чего там выключать, откуда чего В общем, это мне уже надоело Если протереть Она вообще будет блестеть Вот, надраить, как котовые яйца Ну, все Ну, вот так вот Вот пошел сок Сок пошел вот так получается Нью-Йорк-стрип. Песенный просто. Сейчас сделаем скриншот. Ну ладно, так можно оставить. А вот так. Окей. Okay. USA, ребята, политическая прожарка завершается, пишите комментарии, как такой форматик, ну, в, раньше у меня заходило это тоже все, более-менее, но теперь, о, написал, смотрю ваш стрим, аж есть захотелось, стейк, лепота, ну да, братан, это всегда так, особенно политическая прожарка. Всегда на голод тянет. <свят> Ладно, спасибо. Увидимся на DC Chain Plus и здесь. Всю неделю, по-моему, я работаю. Я поеду в другой офис в пятницу. Там, может быть, что-нибудь зацеплю, какие-нибудь шорты. Во второй половине, половине дня. Из дома, наверное, или из основного офиса в центре города. Мы посмотрим, как пойдет. Окей? Okay? USA. Давай. Видимся.